Всем привет! На связи мистер офицер, и мы продолжаем проходить Лару Крофт. Собственно, побегал я тут посмотрел и ножек не нашел. Думал, блин, неужели его нету? Но ну, решил залезть в Гугл, погуглить, посмотреть, и оказывается его нам еще дадут не скоро. Его мы можем купить у торговца, либо проходя какой-то там квест. Так что жалко, жалко сюда мы пройти не сможем и... Единственное, что мы можем делать, так это... Падать! Давай, Лара. Давай, левый Ctrl, либо цешечка. Лобысь и ныряем. Может, ты нырнешь, нет? Молодец. Ныряем и... Ой-ой-ой, как же тут узко-то, а... То есть вас не было, и тут вы взяли и появились, да? Какие-то улитки, смотрите. Жесть какая-то. Блин, ты запарил? Так. Захватили воздуха. Давайте еще раз. Да, просто вот любят так. акать. Да чтоб тебя! Пипец какой-то. <смех> не было, не было, и вот оно. Так. Давай, я прям шифт жму. Да вы серьезно? Давай своей косой-косой держись за этот камень, лишь бы он вниз не пошел. Давай ты сможешь! Эй, какого фига? ей е е е е я БОг ты ж! Жесть. Да, могли сознание потерять и остаться там навечно. Ну, как навечно, потом бы нас кто-то нашел и сказал, смотрите, это динозавр. И он был бы прав, потому храм, что он был живу другим каким-то. Так, опять же, я вижу, что здесь мы ничего не сможем сделать сейчас, потому что у нас нету ножа. Ну окей. А жаль, очень жаль. Так, нам туда надо... Здесь мы, наверное, ничего не сможем сделать, кроме как вот щепнуть по вот этой масочке, получить ее опыт. Так. Вопрос другой. Знаете, что? У нас что-то как-то на карте тут показывало, что что-то мы там пособирали, что-то не пособирали. Или это уже пофиг, да? Наверное, это уже пофиг, ладно. Это уже пофиг. Нам тепать сюда. Вот это мне интересно. Ничего не будет? Давай, да? Просто зря стрел потратил. Понятно. Что ж, тупаем дальше. Так. А. Я понял. Не все так легко, как кажется, да? Так, у нас есть растяжка тут. Может быть, мы ее можем как-то, это... Стрелой или перепрыгнуть? Давайте. Оп. Тут я надеюсь, нет растяжек. Да чтоб ты? Смотрите, фокус. Да ладно, веревку не пробили. Это чё за стрелы? Да. Несправедливость. Тут какая-то, смотрите, тоже дичь. Но растяжек я не видаю. Вообще не видаю. Так что нам предлагают вверх, держись, оба-на, оба, -на. оба -на. Леона, Я на месте, в каком-то подземном храме, хорошо что хреново? А чё хреново? Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Держись! Так, это у нас типа опускается, поднимается, да? Интересно. Интересно, интересно. У нас еще туда как-то можно забраться. Туда. Так, ну, я тут пока вижу только одно. Это вот как-то вот так вот бежать, держись. Эй, эй, эй! -э! Все, мне кажется, все. Ой, вторая смерть. Иона, я на месте. В каком-то. Ну что ж, теперь мы можем быстрее. Таямба. ямба. Блин, почему я ежу? А может быть и ей надо, а может быть не надо. <coughs> Есть. Так. Тут... Тут все можно ломать, да? Хрень взять я хочу. Ну. А? Лара, забираем. Хорошо. Тут можно смотреть Только надо найти противовес. Ну подбирайся, подбирайся Так, а я хочу посмотреть, может здесь какие-нибудь эти висюльки есть? Там же их нужно разбивать, да? Они по-любому должны где-то. Весюлить. Мне нужна стрела с веревкой, чтобы уничтожить ворота. Эм, что-то там написали перемещение. Но мы ведь можем эм, Сейчас что-то неправильно сделать, и все сломается. Отпусти эту гадость. Жди, надо понять, разобраться, подумать. Мне нужна стрела с веревкой, чтобы уничтожить ворота. Э нужна, конечно. Так. Мне нужна стрела с веревкой, чтобы уничтожить ворота. Мне нужна стрела с веревкой, чтобы уничтожить ворота. Золото заберем лучше. Мне нужна стрела с веревкой, чтобы уничтожить ворота. Да ты забадала! Кто-то стучит, он барабанчик. Ну давайте вот попробуем вот эту гадость катить что-то туда понятно мне вот интересно вот если мы сейчас вот так вот ломаем, нет? ну да, отломали а, ясно наш лифт уже ушел без нас благо тут можно забраться, да? происходит. А, он шатается. Так, и, и чё? Собственно... А, вот она чё. Я вижу гадость. Теперь ее нету. Э -э -э -э! Нифига себе! Какого хрена все рушится, алё? Да держись ты, блин, своими этими акулями. Эх. Ларка, ларка. Так, у нас есть вариант выстрелить стрелой с веревкой. Так, что-то мы тут намотали, да? Нам предлагают сжать пробел И карабкаться Сюда Стой, стой, стой Так, значит, смотрим только вперед Я понял На, здесь уже на месте Спрыгнем Отлично Так, ну и можно вернуться туда Обратно о о о о О. Так, а туда нам зачем? ну давайте здесь погуляем. Посмотрим, что тут есть для нас. Интересно. Вот, смотрите, нам тут растяжечку оставили. Так, ну по карте нам тёпать нужно туда. Поэтому я предлагаю быстренько сходовать сюда. Да ногами вперед, то корпусом. Очень интересно. Знаете, чем не интересно? У нас стрел то нормально хватит, или нам придется их как-то это делать? О, здравствуйте, золотые слитки. Расти, ой, я из что то вы как-то это, ну не знаю, странные вы личности. Так сундук с сокровищами сундуки содержат редкие ресурсы и древние артефакты но как мы видим мы скрыть его не сможем нам нужны отмычки спасибо спасибо за помощь я просто рад несказанно рад так ну что прыжок И пошли вперед. Блин, обидно. Не можем сейчас ничего взять. Потом придется когда-то это делать. Или забить просто и. Ну и забить. Прощайте. Ловушки. Понимаешь ли? Так, тут у нас тоже может быть где-то ниточка, веревочка, -нибудь быть нибудь и. Не хотелось бы так заканчивать наше здесь пребывание. Так. Держись! Я все понял, я все понял. Это же хорошо. Держимся и поднимаемся вверх. Так, тут у нас есть и веревка. нужно поставить тележку на площадку тележку Значит, А тележка это вот тележку она тележку да на, площадку. Эм. М -м. на какую площадку на вот эту а как мы его поставим аж улететь может чертям собачью. так это мы можем отрезать какая-то дичь произойдет да? сначала нужно поставить тележку на площадку ты уже болтаешь и а ты болтаешь Давайте посмотрим что это даст а вот какая площадка да я понял так цепись так, тут у нас какие-то шестереночки нашлись так ну давайте ее тогда поставим на площадку я-то думал на ту площадку а тут оказывается еще есть площадка нормас просто как надо как как где нужно прям стояла так давай лара Так, надо идти разбираться. Этот ворот повернет площадку. Ну, логично, он повернул, да. Блин, гадость, а? Этот ворот повернет площадку. Вот, конечно, повернет, повернул. А теперь вопрос, куда нам? Может быть, типа, ее нужно сюда сдвинуть? Нет? Сдвинуть не надо. Нам, короче, нужно ее походу, к той фигне повернуть. Так вот зачем? Типа вот мы на нее запрыгнем, да? Давайте попробуем. И Ебадабаду! Я могу привязать тележку к этому вороту. Так, и что это нам даст? Эм. Я не вдупляю. Но мы привяжем. Э-э-э, типа ускорим, а она сюда врежется. Все, все, все, все, все, все, все понял. Понял, братья, понял. Так, вот эту хрень нужно перерезать. Оп. нам этот механизм более не надо, и что произошло? Отсюда что ли ноль? Так вопрос, откуда стоять нужно? Привязывание веревки. Отлично. Ну и повращали нашу баранку. Я бада баду Отлично. Must have. Жмем F. И задачка решена. И... Во, блин. Так, у нас эта хрень поднялась повыше. Окей. Так. В... Найдите лагерь плюс один очко навыков. Так. Понятно, очки нам дают, но нам нужно вот сюда, вот по ходу да? походу сюда вот. тут мы уже навряд ли что-то найдем. Все, все, механизмы обшаренные. давай давай давай давай давай. Это, уже это такая тяжелая а? коза дереза. так, там мы не возьмемся, а тут мы тоже не возьмемся, да? Чтоб тебя как-то эпично пролетаешь, а? Так, нам нужно, значит... Very, very... А, зачем Вери быстро? Вот отсюда мы можем прыгнуть и... И все будет гуд. Держись! Так. Ну вот мы и выше. Так. Моданчик, самоварчик. Так, тут у нас какой-то просвет. Эм. Я не понимаю. Эм... Типа все, прошли. Эм... Как теперь туда... Как теперь туда аккуратненько попасть? Хе. Аккуратненько туда попасть. Да блин, серьезно. Я просто побежал. Но просто побежал не работает. Так, ладно, я понял. Нам придется вот таким макаром это делать. Да держись ты, блин. Мыши всякие тут. Как бы то... Давай, спускаемся вниз. Что нам предлагают? А, ну, конечно пускаем свою веревочку и спускаемся. Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: Серебряный ларец из чели. Вот что хранят в тайном городе. Это легенда магии. Здесь сказано, что Ларец призовет кукулькана. Бог созидания. Так вот, что ищет тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий, цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя кукулькан считался богом созидания и разрушения. На Гидры. Но звезды не на своих местах. Ну давай, сейчас сложи и сломай все к чертям. Ты <свят> серьезно ломаешь все? Сейчас же какая-нибудь хрень начнется, но.. Ч ⁇ Лара, к тебе идут патрульные. Зря ты это сделал. Ой, блин. Да. Беги теперь. Что я надену? Больная. Куда вот мне взял? повыше. О, нет, взяла, да? Конечно, больная. Баба. Кто? Кто своего... Ломайся! Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут. А чем я по-твоему занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Ладно. Чё, сидим. Надо убедиться, что все работает как надо. А, хорошо. Плохо, а не хорошо. Шикарно, блин. Тебе обращаюсь. Ты закончил с насосом? С насом он закончил. Нашел время дурачиться. Че, никто не придет, что ли? Все это. Так... Да он присел тут. Пучку делает. Придется зачищать. Давай зачистим сектор, пока не Мы будем И в твоем там гутарят Так, держитесь сектор заживания желания. Враги отмечены красным, находятся в поле зрения друг друга. Желтый цвет означает, что враг изолирован. Забрал нам такую Так, бросать предметы, да? Вы Можете отвлекать противника, бросая предметы, удерживайте для прицельного, затем нажать для броска Собрание предмета, затем удерживайте С Обстановка? Как, мне ни хрена не работает. Понял. Давай, давай. Есть! Нет, ну это же надо. Так, и второго. Зачистка прошла успешно. Сейчас будет, конечно, продолжение, скорее всего. Так. Снять он больше нет, да? А жаль. Так. Ну что ж, нам походу вверх. Ну а пока... Пока мы, пожалуй, остановимся возле вот этой вот красивой тачки-погрузчика. Вот так мы будем стоять и... С вами был Офис всем огромное спасибо за внимание, если вам понравился сегодняшний такой вот ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, конечно же, буду рад посмотреть, что вы там отпишите, что нравится, куда к чему стремиться, в общем, всем пока, всем пока.